Всем привет! Сегодня мы вам расскажем и покажем еще про один прибор в нашей лаборатории, не менее важный. Это прибор комбинированный для измерения коэффициента пульсации освещенности и самой освещенности. Так. Прибор хранится в специальном кейсе. Он имеет свидетельство о поверке, сертификат, то есть мы его проверяем, не просто так. Он состоит из регистрационного блока и собственно самого датчика измерение происходит следующим образом после того как осветительный прибор находящийся в интегрирующей сфере про который мы вам уже как-то рассказывали после того как он стабилизировался его характеристики вышли на рабочий стабильный уровень мы измеряем Коэффициент пульсации освещенности. Мы включаем прибор. Сперва его нужно откалибровать, то есть мы затемняем датчик. Нажимаем на кнопку пауза. Прибор показывает нулевые значения. Это так и есть. Далее мы кладем прибор вниз на центр. То есть датчик, плоскость датчика должна быть перпендикулярна осветительному прибору закрываем сферу и тут же прибор нам показывает характеристики он показывает нам освещенность 6.96 килолюкс вот, также коэффициент пульсации 1.9 процента данный осветительный прибор считается без пульсаций так как у него коэффициент пульсации освещенности менее 5%. Коэффициент пульсации освещенности мы измеряем для того, что этот показатель является одним из требований ГОСТа по осветительным приборам. Соответственно, эти характеристики заносятся в отчеты, потом они указываются на упаковках осветительных приборов, а также в паспорте.